Всем привет, друзья, с вами Паречка, кто только что подключился, добро пожаловать. Это открытие 44 бочек. Почему 44? А почему бы и нет? На 60 мне не хватает денег, потому что я бедный белорусский крестьянин. Ну а 44, да, почему бы и не открыть? Я надеюсь, что вы готовы, потому что я хочу видеть карты. Я хочу видеть много карт золотых, эпических, редких много и поменьше кабанок. Которые у меня есть. Итак, 44 бочки заряжены. Лысый отдал мне их наконец-таки. Я хочу видеть ваш хайп. Я готов. Надеюсь, что и вы. Поехали. Первая бочка. Как говорится, на удачу. Ну, хор хорошие карты, хорошие карты в первом паке. No, boom, boom. Посмотрим, сколько будем иметь пыли в конце. Смотрите, сейчас у меня 780, да? Я запишу даже 780 этих обрывков. Запишу, чтобы знать. Так, поехали дальше. Удачи, удачи. Спасибо, спасибо, ребят. Зовите народ. Две разочки, хорошо. хорошо. Так, вот эта карта, кстати, мне мало, по-моему, купи. Хорошо, хорошо, ребят, хорошие паки. Ну, меня тут, конечно же, интересуют обрывки тоже. Хорошие паки. Почему я все мне говорю паки, я не понимаю. Ну, как-то бочки не идет, согласитесь. Не идет название бочки. Не бочкам, да? Так, хорошие, хорошие карты. Продолжаем. Хорошие, хороших три пака. Если вы, если вы понимаете, о чем я, это будет Борг Тригалки, также известный как Вилентрин Мерт. Ну или что вы еще заказываете, ребят? ваше предсказание Ваши предсказания, ребят, ваши предсказания. Нужны ваши предсказания. <coughs> я уже готов открыть. А вы? <coughs> да, согласен. Ну и перемалывать карты тоже как-то глупо. Итак, ладно. Ну ладно, но ну оно у меня есть. Ну, ну просто как-то так эпично она открывается, что я прям офигел. Так, борг-тригалки. Борг-тригалки. Чучело, которое я скрафтил. Ок. Чуть, он, он предсказал? Хохол предсказал? он же У меня же дел, на стриме дилей. Он предсказал. Хохол Ванга. Так, хорошо. Поехали дальше, поехали дальше. нужно больше... Ребят, ведите счет легендарок и эпиков. Типа, если эпик, пишите там один. Если легендарка, пишите один. Потом двоеточие. Ну, как, как счет, да? Один, допустим, 0. А вторая после двоеточия это эпики. То есть уже один-один. Пиши. Вот сейчас будет 1-2, если может кто-нибудь мониторить эту стату, может кто-нибудь мониторить, если кому-то не сложно. То есть 1-2 сейчас, можете даже прямо в чат писать, чтобы я просто в конце стрима посмотрел, сколько выпало эпиков и легендары. М -м -м, хороший герой. Ну один, а... стоп, еще выпало, да, 1-2, ребят. Ну лучше просто 1-2, 1-2, еще эпик. Ну у меня все есть как бы, 1-3, ребят, по идее. Все есть, ну ладно. Ну, паки вообще прям завозят, что это такое? Сегодня день паков, что ли, или что? Такс. Что будет в этом почанском? 1-3. Я, я буду сам, может, запоминать. Ну, классический. Бом... Давай ты сам. А, спасибо, спасибо. Как бы... Только штаны сейчас подтянули и сразу. И сразу буду. Ну, нет, просто, не язык. Статистику как счет. Окей, поехали к следующему. Да мне просто интересно. Ну, можно, да. Так, ладно, тогда запомните. Запомните 4-1 счет, да. 1-3 тогда. Я буду изменять ее. Сыданатил дают карты. М -м. Какие же вы ленивые у меня. Блин, все нужно делать самому, даже считать. Так, голубой пацан Лугас. Это, кстати, эпик. Да? Тут три Родовида, ребят. Давайте соберем коллекцию радовидов. 1, 4. Красиво, красиво. Коллекцию радовидов будем сегодня собирать. Но все карты у них есть, как бы. Не-не, уже 1-4. Я считал, вот сэндвич красава. Вопросик пока вам на засыпку. М -м, как же приятно играть, когда у тебя есть все карты, да, ребят? Я даже не знал, что у меня столько карт есть. Следующие поехали. Нужно больше лег, естественно. Нужны леги, которых у меня нету. Тогда я буду очень рад. Давай, лега. <связать> Тайлер? Что за подкрутка? Что за подкруточка, подкруточка пошла? Да я записываю, ребят, не переживайте. Лего. Просто как бы повторно... Ну, это он не засчитался, я так понимаю, просто выпал еще раз. Рарочкам. Приятно, когда уже хотя бы даже рарка есть. Но у меня не у меня все есть. Интересуют эпики и леги. Так, ничего интересного. паки. Только что ты говорил что-то. Ты, что ты огорчаю, да? Только что ты сказал про хорошие паки, да, и как бы десяточка таких отборных прям зашла. О, релечка. Две Рарки считать не буду, мне интересно. По три копии даже будет серебряных карт, ребят Держу в курсе Ну, Лего Эпик, леку, Эпик, леку. У меня нету какого-то лидера еще Брана нету, что ли Кого-то нету Так, все, открыли 14 паков, ребят Ну, одна легендарка Три, четыре эпика, правильно? Поехали дальше. Ну, рарки падают, как бы, они типа меня рарками пытаются задобрить. Мне нужны эпики да. Ну, понимаете, в игре ма мало карт, поэтому шанс на выпадение, наверное, даже меньше, чем в хардстоуне легендарку. Хардсоне легендарку проще апнуть И получить чем здесь Мне кажется Лучше когда конечно же И на выбор дается и рандомная. Как в ХС 1 лего на 20 Бустеров, ну это ты загнул наверное на 20 Но Но тут реже очевидно Очевидно пореже На 40 где-то в Хардсоне На 40 кому как удача На 30 примерно да срабатывает лего На 31 вида пака Давай, Эпик, Лего Я понял, я понял а, а долго, долго проклятие еще будет Проклятие паков Давай, Лысый Лысый сегодня работает, ребят Ну, Лего Да. так ну ну гуди -ну. надо по чуть-чуть 4 бочки открыл поиграл потому что я так делаю <laughs> я думаю уже зрители не вытерпит столько столько по речке еще они не, не, не видовали тогда будем до утра открывать ребят <laughs> будем до утра до утра открывать паки бочки конечно же бочки вот тут, наверное, лучше, чтобы эпики падали. Рандомно падали эпики. А вот там лего, чтобы я мог хотя бы их выбирать. Ну, капец, что это, это как-то, пора уже. Пора! Пора! Алло! Так, хорошо, ребята, что-то мне это уже смущает. 15 бочек без эпика? Если тут не будет, это вообще, я прям в голос. Надо донатить еще на 50. Смотрите, ребят, это одинаковые паки талеров просто дает. Посмотрите, что творится. И, если в трех не выпадает Лего, надо точно останавливаться. Лего или Эпик, если не выпадает, то надо точно... Вот видите, она типа кидает рарки и, наверное, считает это за супер крутой пак, потому что она докинула бонусную рарку. Но она вообще ни к селу, ни к месту. Боже мой. Что за паки? А? Одну рандомную Легу, которая у меня есть, мне дали. Шо? Так. Да, это проклятие, ребят. Скрытый пул подъехал. Двадцатая будет там. Вы что серьезно? Если в этом паке не будет леги или эпика, то это забейте. Я я не хочу на это смотреть. Я открываю глаза. Вы что серьезно? Вы что серьезно? Вы серьезно? Двадцатка паков без ничего? Просто двадцать паков голых? Где это видно? Где это слыхано? Так, хорошо Выходим из скрытого пула Выходим из скрытого пула, ребят, учу Учу как выходить из скрытого пула Берем колоду с начальную Начальная колода с катейли. Учу Выходим из скрытого пула. Смотрите, обучайтесь. Секундочку, секундочку. Сейчас я вас обучу. Кто как бы любит яблочки, плюс А чё, а, а что с игрой? Смотрите, она не хочет нас выпускать из скрытого пула. Она хочет, чтобы мы были в нем всегда. Посмотрите на это. Посмотрите. Просто не выпускаю, сори. Из скрытого пула нельзя выйти. Нельзя. Обучаю, ребят. Где Где игра? Или типа тут есть какая-то система ранки? Да. Нельзя яблочки. Bad, Или тут какая-то есть уже система ладера. Получается, скрытая система ладера. Типа, я слишком силен, чтобы играть с такой колодой. она что там ищет по силе колоды? меня, хохол На удачу, 25 сына запустим Не, ну тут же должно найти уже понятно. Я понимаю, ну стартовой декой Здорово, здорово, сер Вальтер. Ты как раз вовремя Ты как раз вовремя, открываем початки Уже открыли, вот счет написан Открыли 20, выпала всего лишь одна лего и 4 эпика, Причем в первых трех, которые я купил за игровую валюту А типа получается за валюту мою я открыл 20 лысых паков. Просто с арками, Ребят. Мен, что то вообще какая-то реально грязь. Стоп, что это? Может меня реально забанили? Перезахожу, ребят. Смотрите на это, не ищут просто врага, Сори. Или сейчас все играют на сктл и... Чудовищах, и Фольтестах, и Хенсельтах. То есть, на обычных смертных деках уже никто не играет. Привет, скрытый пул. Привет, ребята. Спасибо, спасибо. Это какой-то шок. Ребят, ну как бы все прощу, если, если сейчас в 20 паках будет в каждом эпике и Лего, как бы. Тогда я прощаю спокойно вообще. Я думаю, прикиньте, забанили, типа, что такое обуз паков там какой-нибудь обуз паков, типа огнит на медведях, там без проигрышей, типа читер. Что за дела? Ну, такое чувство, что сейчас серваки там вылетели, и оно типа открывает какие-то паки, я не знаю, просто с арарками. Старый мужчина 88 просто овнит. Просто овнит. Ну Носки, я же сказал, на медведях овню сильно, поэтому. Я уже думаю, у меня бочки пропали. Так, ладно, выходим из скрытого пула. Давай. Давай, Родимый. Можно, кстати, попробовать как-нибудь. Только если они фановые. Скрытый пул. Есть, я из тебя хочу выйти. О! о! О, есть, есть. Выходим. Ребят, ск... Учу, учу. Учу, как выходить из скрытого пула. Смотрите. Что вы должны делать? Вы должны... Просто заменяйте одну карту. Одну. Все, окей, okay, nice. Нажимайте закончить. Смотрите. Теперь. Нажимаете. Вы ходите первыми. Вы решили ходить первыми. Вы поняли, да? Теперь ставьте эту карту. Вот эту карту. Просто так. Обязательно именно эту. Именно эту. И теперь он играет карту, и вы быстро нажимаете вот так. Все. Теперь вы нажимаете эту кнопку. Нажимаете смотреть. Где награда? Нет. Нет. Это не так делается. Ч человек не понимает, напротив. Он не понимает. Он просто не понимает, ребят. Сейчас. Выходим из скрытого пула. Не выпускают. Не выпускают. Вы же сами видите. Так, хорошо. Еще один. Так. Так, давай. Какие-то ники у них My больно палевные. Так, хорошо. Внимание. Ищем ту карту. Во. Смотрите, такая же рука, такая же. Заменяем эту же карту, ребят. Мороз. Найс. Nice. Нажимаем так. Следующий ваш шаг. Мы выходим из скрытого пула и продолжаем открывать паки, потому что нам не падают леги. Вы нажимаете, мы ходим первыми. Теперь... Вы как бы думаете, такие, типа, так, так, потом ловушку, и потом вот так. И такие, типа, блин, ай, типа, фейл. И он играет карту, и вы... Обучаю. Блин, ну долго он будет думать, ну алло, ну чувак, ну давай. Ну давай. Давай. Давай! Найс! No. Nice. Опять ты сыграл, как тот! И такие типа, теперь не повторяем ошибок, нажимаем дальше. ГГ! Есть! Вы вышли из скрытого пула, поздравляю! Мы можем возвращаться к пакам. К бочкам, разумеется, к бочкам. Я их называю паками, поэтому не дают хороших карты. А, отвечу после хорошо. Скрытый пул! Ну-ну-ну. Ск... Так, хорошо. Там будет Лего, там будет Лего, я уверен на сто Лего. <кхм> Понял. <кхм> ну следующий, следующий точно Лего, как бы <кхм> тут, тут просто не может быть выбора Лего или Эпик без без вариантов. Я не хочу нажимать эту кнопку, я не хочу ее нажимать. Давай, давай. Но ну, в следующий Если до 15 Не падает ничего То это самый худший паки ever, Который я вообще открывал Ever, Просто ever. Ну давай Эпик Эпик Лего Вот это эпики Вот это эпики Мать вашу Ну хорошо Это 1.5 Но как бы Одрина у меня нету Ладно Типа пойдет Одрина нету Хорошо Берем. Берем и next Lego. До 15 теперь нужна Лего. До 15 нужна Лего. Я поясняю, игра. Лего. На выбор Лего. Причем на выбор должна быть Лего. Найс. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Так, все, Лего. Бешут. Оно завозит одинаковые карты каждый раз, или что? Я, я просто не понимаю. Одинаковые карты каждый раз? Ну, вот посмотри, я просто для статистики веду. 5 теннисов, 5 талеров, 5 талеров, ребят. Скрытейший, просто скрытейший. Я не хочу на это смотреть. я знаю, что делать, ребят. Значит, смотрите, что вы должны сделать? Вы берете джойстик от Xbox 360. От Xbox 360, только от него. Старый джойстик. Нажимаете открыть следующую бочку. От, немножко так. Все, итак, отсаживайтесь поудобнее. И нажимаете. Yes. Так, хорошо. Лего. Лего, это Лего, это Лего, я чувствую. Только же такой же был пак прошлый. Абсолютно точно. Тоже был катапульта, тоже была гуля. Это что такое? Ладно, хорошо. Мне просто показалось. Мне просто показалось. Давай, давай, лысый. Давай, лысый. У меня язык на русский. Слушай, реально... Ну одна-то будет, блин, ну нужно же две. Ну, блин, 40 паков это много. Нужно две... Ну что это? Короче, это реально это, это просто супер-супер-скрытый... Как бы предлагаю португальский, ребят. Привет, привет, Тэмис. Португальский, ребят, давайте поставим. Так, так должно сработать. Мне кажется, так обязательно должно сработать. Игра подвисла. Точно, ребят, это точно скрытый пул. Давайте, нет, давайте португальские Во Во, хоть понятно А где почки-то? Вот, смотрите, это точно как это теху, Так вот, Что? Давай, давай Ну там же Лего, правильно? <смех> я уверен. <смех> Континуар, Континуар, ребята. <смех> <смех> давайте еще один на португальском. Я верю, я верю. Давайте вот две, две почки осталось. Выпадет Лего там на португальском. Я чувствую, давайте. У де адреналино. Боже мой. No. <смех> Блин. Что? Не-не, походу, ребят, не заезжает португальский. Что-то надо менять в жизни. Что-то надо менять в жизни. Давайте немецкий. Польский, точняк. Все, игра же делалась в Польше. Очевидно, лучшие бочки в Польше. Очевидно, ребят. Это, это как бы понятно, как яс, ясный день. Я не знаю, чего, сразу, чего я сразу не выбрал на польский язык, как бы. Это понятно было. Сейчас смотрите, каждый пак, наверное, лего будет. Я даже, я, даже, я даже джойстик отрублю, как бы, чтобы. О! Язык-то родной наш. Смотрите, графика. Склеп, склеп, склеп. Во. Можно и голос даже погромче, наверное, сделать сразу. И музыку. Ну-ка. Найважнейшая есть справа темерска. Да? Согласен. Все. Мне... мне затвердить измены. Реально одно и то же падает. Врог. Шклеп. Отворс? Бешки. Чи через отворс, через бешки? Так. Леги, ребята! За 50 паков не выпадает ни одной Леги. Женская цветная безрукавка белорусов. Хз. Хорошо, хорошо. Не, ну следующий точно. Ну Блин, это же невозможно. Это же невозможно. Вот вуз Бенчкин. Ребят, посмотрите. Нежная. Ребят, это видео на ютубе будет для тех, кто хочет купить в этой игре бочки. Никогда этого не делайте. Никогда этого не делайте. Я больше этого не буду делать. Все, я сказал. Я больше тут бочки ни одной не куплю. Я серьезно. Посмотрите это. Даже в Хэсе мне бы уже, наверное, Лиги 2 выпало. Вы что? Это невозможно. Даже... Даже... Ч ⁇ там за вопрос? Дайте отвечу. Не даете. Лучше отворим бочки. Все, русские, ребят. Русский наша последняя надежда. Русский язык больше не идет. Разрабы нас вычисляют. Сори. Ребят, ну это сложный вопрос по Беларуси. Я как бы разбираюсь, поверьте. Ребят, один-5. Один-5! Какой немецкий, все русский. Не изучи ты какой-то. Да капец, вообще не говори. труп. Я сплю, реально не однолей. Мне все эльфы упали. Золото, драух, и, и Керис было норм. Русские ребят затащат, серьезно. Смотрите. Во. Все, брат, я еле. Я верю в тебя, давай. Прям сейчас Лего даже тут без вариантов. Смотрите. О, Лего. Это Лего. Чекайте, чекайте, чекайте. Лего. Лего. Ижи, блядь. Ест, блин. Русский, мать его, язык. Ваше здоровье, ребят. Ладно, шучу, ваше здоровье есть нельзя. Съем это яблоко за то, чтобы вы были здоровы и вам падали леги в каждой бочке. Я специально так жую, ребят, это... Энергетику, энергетику, чтобы больше было легендарок. Еще больше. Я сейчас наберу Винтен Мерка, ребят. Как бы, сори. Барон? Нет. Вот, да. Боже мой, неужели Лего? Причем, которую я хотел. Только не подавись. Видите, сейчас у меня хватает там инфаркта. Ну и тактика такая, ты быстро тыкаешь на все три легии и получаешь сразу все три Главное зажми Ctrl Хорошие те А еще э, это, да. Alt, Delete не нажать мне Там тогда может больше шансов ух ухватить все Ну еще должны быть легии, русский язык Слушаем, слушаем его да какая керес, ребята, и чё? Ну, для топовая лего для, для контроль-дек. Я играю на контроль-деках. Ну, поймаю, эпики поехали. Нормально. Ну, правда, есть уже такие. Ну, хотя бы это пыль. Это хотя бы пыль. В скупочках лоскутки, конечно же, лоскутки, да. ведь его мало ли там что-то за -за -за зарешает. Так, ну еще шесть, должны быть суб... Ребят, как бы, кто за то, чтобы я играл на русской озвучке после этого? Плюс в чат. Кто за то, чтобы я играл на русской озвучке после всего этого? Плюс учат. чат. Буду реально играть на русише тогда, вот реально. Прям вот все. Точно на русском буду играть. Если еще Лего упадет, точно на русском буду играть. 100%. Давай, лысый, давай. Есть добавка. Еще эпик. Красиво. Ребят, русский язык. Боготворящий. Так, плюс-плюс. Хорошо. Плюс от советника на весь экран. Так, ну, ребят, одна лего, все, я, я фанат русской озвучки. Я фанат русской озвучки и перевода. Давай. Лусяш, ну давай, братик. Давай-давай, ну, ну лего, ну что тебе стоит? Ну, в каждом паке было лего, потом два эпика, теперь опять лего, давай. Ну ладно, ладно, должны быть и неудачные паки. Все мы это понимаем. Следующие точно будут хорошие, я уверен. Я уверен. Давай, лысый. Давай. Да, не глядя, ребят, смотрите, не глядя открываю. Не глядя. Ладно, хорошо. Еще раз. Раз, два, три. Шестой тайна, да? Походу, пора менять на английскую. Ну хорошо, хорошо. Сейчас сейчас точно будет хороший. 3-3, как бы это на ну, удачу. <связь> <связь> опять скрытый подъехал. Ну ладно, ладно, хорошо. Талер, тебя преследует. Слушай, не говори ну давай лысый пожалуйста дай еще одну лего я буду доволен пожалуйста ну три леди за 50 почти паков ну давай ну брат три давай, дейки Хорошо, спасибо я тебя понял все последние ребят последняя бочка последний шанс сконцентрируем давайте всю вашу энергию ребят мне нужна ваша энергия пожалуйста направьте ее возьмите две руки сложите как бы как будто вы что-то держите большое такое вот большое вот прям вот так вот видите вот вы его держите да и вот смотрите делайте так и вот так вот всю энергию медленно как бы вот так вот в монитор в монитор понимаете раз чтобы кончики пальцев были напряжены внимание два давайте давайте давайте и и три меня пальцы заболели Ре реально все давайте Лысый. Пять легендарок. Давай. Давай-давай-давай-давай-давай. И следующий. И на красоте. Давай, лысый. бы и нет. Тише, вот сколько, сколько у нас пыли? Ведь даже тысячи не будет. Не будет даже тысячи. Что, может, еще, ребят, семерик, чтобы точно выйти из скрытого пула? Еще семерик, да? Бочек, а Еще семерик может. Давайте тепка пока гляну, сколько тут у меня карт. Сколько пыли? Вот хоть тысяча. Тысяча будет? Если тысяча будет, буду доволен. Если больше тысячи, вообще супер. Нет, как бы кто хочет еще 7, ребят, плюс в чат. Берем легендарную эпидемию, давай защиты, но. <coughs> нормально, нормально. Почти 2000. Это хорошо. Три <coughs> легендарных эпидемии. Так. Если вот 7 возьму, что точно Лего будет, правильно? А пишет нет. Глея пишет плюс. <смех> змануха. Ну, ребят, ну это последний мой донат, реально. 7 не смей. Только 50, да? Так, еще еще нужно. Ничего не даст. Ребят, я верю, что даст левый. Вот серьезно. Хотел бы забастить но мне тебе жалко. Не будет. вот так ребят это точно теперь точно все будет смотрите Все, давай поехали ребят в итоге это 50 все-таки 50 вышло давайте давайте давайте Куда то вообще? Все, все, пофиг, ела, ела, Живем один раз, ребята как бы. Заработаю на стриминге больше, да За, Заработаю на стриминге потом, отобью эти 7 паков Девушку, да, возможно, возможно Когда не рекорд выпал бы, подкрывал Ну, я скрафчу Вот так, эпик, хорошо Хорошо, эпик, хорошо уже радует, уже радует. Но, так как эта у меня нету, это вообще замечательно. Которых карт нету, прям супер. Хотел сказать. Не, нет, я хотел сказать все так, как это. Лего, одна лего, одна лего. Она должна выпасть, ребят. По статистике с 60 паков выпадает 3 лего. но у нас 50, да. Но должно выпасть. следующие бочки будем на Нильфгард уже точно копить. Просто будем копить валюту и потом на Нильгард. Вот, кстати, хохол дело говорит. Ну, Нильфгард выйдет в конце декабря, наверное, так что время есть. Во, еще. Скияль. Окей. Если одна лего, одна лего еще, эти паки себя купили. Но и плохо, что я и вина, и я крафтил. Мне выпадает как бы говняный, но это, это радует. Я бы легендарного грифона взял. Блин, я не знаю, я как бы решил, что все-таки легендарный Требушет был бы получше. Так, ну три паки. Тут реально шанс на Леку очень большой. Очень большой, вот серьезно. А почему вот в этих паков уже, наверное, реально 50 паков не выпадало ничего, ни одного Эпика. Вот на, на вот этих паках именно, на, на четырех первых. Ладно, хм. а, ну хорошо, хорошо. Я взял легендарного всадника Дикой Охоты, видите, значок Легенда. Ну, ну пожалуйста, ну пожалуйста, дай, лего, ну, дай одну, одну, одну. Окей, еще эпик как бы, ну мне эпики уже ты не нужны, они у меня есть, эти эпики. Ой, аккуратно, аккуратно. С оружием кака. 12 тысяч и начал копить бочки. Уже 15. Красиво играйте. Ребят, последняя бочка, Лег, пожалуйста, хорошо. Просто давайте молча это сделаем молча. Без комментариев. В каждом паге Лего он ничего не доволен. Якобы все. Просто молча. Молча это дело, открываю легендарку Молча. Молча. Все. Как бы. Изи. Понял. Понял. Не, ну нормально, да. Лего выпало как бы. Так, ну и все. Так, ребят, на этом опенинг 52 бочек завершился. По результатам его а, у нас же было 800 соли изначально, 800 пыли было изначально, 780, а, плюс 2000. Итак, ребят, завершился наш опенинг. По итогам выпало 2 легендарки всего лишь, это очень мало. 3 должно было быть как минимум, на мой взгляд. 3 должно было быть. И выпало 10 эпиков. Это для тех, кто смотрит это видео на ютубе в конце. Ему лень там, смотреть в целом процесс. И получили мы, собственно, плюс 2000 еще обрывков, которые мы сможем распылить. И сделать потом возможности новой новые карты. На этом все, друзья. С вами был Паречка. Залетайте на мой канал, подписывайтесь на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте и смотрите меня на Твиче онлайн. Всем пока.